Где можно найти гравий с бактериями? Вопрос. Использовал ли когда-нибудь в невысоких строениях стеклопластиковую арматуру? Где это снято, если не секрет? Меня зовут Костя Юдин. Я ландшафтный архитектор. А я готов. Сегодня выбрал красивое место для того, чтобы как раз ответить на ваши вопросы, которые вы мне задаете в комментариях. Спасибо за вопросы, кстати. Итак, первый вопрос. Где можно найти гравий с бактериями? А, гравий. С бактериями находить не нужно, нужно просто помыть обычный гравий, может, это может быть обычный щебень, засыпать дренажные поля, вот. или просто это будет грунт водоема, и бактерии в нем поселятся сами, самостоятельно. Первые, кто появляется в водоемах, это бактерии, поэтому об этом беспокоиться не нужно. Константин, сейчас 20-й год. Хотелось бы увидеть укрепленный берег и весь рабочий процесс. Спасибо. Докладываю. Вот сейчас мы как раз стоим на этом берегу. Как видите, ничего абсолютно не изменилось. Не все проекты продлеваются. Да, есть какие-то ситуации у наших заказчиков, когда они останавливают проект. Вот мы вот реально ждем, когда... Клиент вернется к этому вопросу. Смотрите, те же камыши, заросли. И берег, конечно же, нужно укреплять. Поэтому я, если честно, прошу своих помощников не выкладывать никогда то, что еще не сделано. Даже в процессе работы. Почему? Потому что может быть такое, чтобы работа остановилась. Да, всем интересно, чем же закончится. Да, продолжения нет. Вот, поэтому мы стараемся все-таки закончить, доснять до конца, до финиша. И потом уже процесс выкладывать. Но ответы на вопросы, конечно, можно видите выкладывать быстрее потому что я ответил на ваш вопрос как есть такие есть. не знаю почему но сразу представляю фильм про гарри поттера это вы снимали а самое главное где это снято если не секрет я люблю создавать ландшафт ландшафт ландшаф... ландшаф... я люблю создавать пейзажи да, природные но я люблю усиливать этот эффект и люблю пейзажи в стиле фэнтези и поэтому Максимально использую природные элементы: природные скалы, водопады, там, туман, мох, всякие интересные растения, которые ну, не применяются в садоводстве. По сути, это вот мой почерк, мой стиль, поэтому, поэтому обращайтесь, Если интересно, я вам сделаю такое, Константин. Спасибо за твой труд. Очень вдохновляет. Считаю работа, которую выполняете со своей командой, заслуживает наивысшей оценки. Вопрос, использовал ли когда-нибудь в невысоких строениях стеклопластиковую арматуру? Константин, отвечая на ваш вопрос: стеклопластиковую арматуру пытался использовать, но для наших работ она плохо применима. Почему? Потому что она пнется, да, но она держит практически круглую форму вот и под это, под это надо подстраиваться из обычной металлической арматуры можно сделать разные сложные формы выгибать ее как угодно вот с пластиковой арматурой вот в этом смысле практически невозможно работать поэтому сейчас не использую пластиковую арматуру именно из-за этого в состав бетона входит фибра да в состав бетона входит фибра если эта работа проводится вне водоема то есть на открытом воздухе такой Бетон, он намного прочнее, конечно, но мы покрываем еще слоем гидроизоляции для того, чтобы через фибру, через микропоры фибры не проникала вода через на, в поверхность бетона, чтобы он не из-за влаги он не растрескивал. Как бы этот бетон нужно законсервировать. И последнее. При изготовлении бетона идут водонепроницаемые добавки. Да, к изготовлению бетонов идут специальные гидротехнические присадки, пластификаторы. Вот. Они есть на рынке, можно поизучать, и в принципе ничего такого секретного нет. В бетон нужно обязательно добавлять пластификатор. Потому что конструкция всегда такая, знаете, не жесткая, когда вы именно укладываете бетон малейшее движение этой конструкции разрушает а нам нужно работать быстро поэтому нам нужно чтобы бетон быстро схватился ну и, соответственно быстрее набирал прочность поэтому добавляйте присадки и смотрите чтобы эта присадка была гидротехническая друзья рад был поотвечать на ваши вопросы жаль уходить с такого прекрасного места я думаю что если мы не укрепим здесь никогда берег, то я думаю, от этого он не станет хуже. Спасибо, спасибо, друзья, за ваши вопросы. С вами был Костя Юдин, ваш ландшафтный архитектор. До новых встреч, пока.